<свес> Все, готово? А <свес> <свес> что ты делаешь? Абей. она надолго, аватар. А? А, аватар это надолго. Ну, ладно. Покажи пока. а, -а. Ну, покажи. Ну, покажи. О -о -о -о -о. <свят> <свят> Блин, часы забыл сегодня, как-то не пришли. Все, давай, а что? За давай. что мы сегодня едем? За дажу. За дажу? Да. По снова на канале Сочи ГДВ. Иван Колосов. <свят> <свят> а, <свят> что, а что ты сидишь уже греешь? А <свят> <чай бухи>. Да. <свят> мы стесняемся. <свят> я <свят> я <свят> не стесняюсь. Ты стесняешься? Вот из последних сил просто, понимаешь? Ну да поехали. Короче, Ряба просто встать, ну, всех погоняем и записываем, потому что Ваня стесняется. Он так через себе приступил, когда начал ролики записывать. Думаю, так тяжело. Всё. Давай, короче. А что, чтобы мы убежали? <Слышко> друзья, приветствую. Вы снова на канале Сочи Юдв. Иван Колосов. Илья Шамшин, друзья. Не забудьте сразу подписаться. Вот поставить. Это грядочка, вы все же знаете. Да, поставить лайк, колокольчик и написать комментарий. Все это снизу, все кнопочки у нас снизу, друзья мои, родненькие. Сегодня выпуск у нас будет о следующем. Это апартаментный комплекс. А... Адажу Леронтон Спа, который сейчас э, переименовали, подписали договор, это Космос Хотел Груп. Просто у нас укус, для всех, ну, давай, а делаем, давай делаем только адашу, ну, простым языком. Что, зачем? Э, ну, давай, много кто не Просто, знает, да, вопрос, да, давайте продажу. Адажу. Да, Адажу да, друзья мои, а, собственно, почему мы сейчас начали про него говорить? Вот смотрите, аналогов в рамках 12, 12, 513 миллионов, у Адашу нет? Нету. Готовы? Ну, нет. это когда у тебя 26 квадратных метров, не 18, не 19 и даже и не 20, 26 квадратных метров, это когда у тебя... Ремонт мебелитехника с кухней. С кухней. А, основном, так, подожди, подожди, посудомоечной машиной. Это... А, вот <свят> посудомоечной машиной, друзья мои. Колонка Алиса. Не в каждом номере она стоит в отеле. Да, кстати. А тут Алиса. И Алиса не просто Алиса, а Алиса ПРО. Чтоб ты понимал. Чувствуешь, как вот подбирается? Да, ну слушай, давай знаешь как. Подожди, давай, плюшки. Давай, подожди. Давай. А, завтрак включен? Включен, а, да. Шведская линия включен кстати, с 8 до 10. Кстати, хочу сказать, вот мы отвозили, да, да? Да, Сказал завтрак, ужин, обед, без разницы, еда прям... Хотел даже говорить с собой какой-то там пирог чуть-чуть это в карман и супруги привезти домой. Потому что, говорит, ну очень вкусный. Ну ладно, хорошо, там отличный ресторан. Это да, Дружба. Друзья мои, дальше загибаем пальчики. Почему мы все-таки так ворвались? Загибаем пальчики. Спортзал есть хороший? Шикарный. Шикарный. Спортзал с видом на огромную пальму. Панорамные окна с видом на огромную пальму. все вот эти тренажеры, да, ну спортивные. Профессиональные. Ну прям профессиональные, да. Ну не как там, Никак, там. Я не знаю даже в каком у нас комплексе такие профессиональные, то есть стоят, ну вот эти. Дальше, дальше едем, спа-центр, спа -центр. Спа, -центр. спа у нас, естественно, бассейн большой, у нас там джакузи, у нас там физка, камам, массажи, все-все-все там да, есть. Да, вот бурлящие, вот бурлящие, нет. кипящие, да, то есть спа у нас есть. Что у нас есть? Слушай, ну спа как бы очень хороший, хороший Максимально хороший. Да, вы, я думаю, неоднократно видели эти ролики про спа, мы там снимали. Детская комната есть, большая. Детская комната есть. Со всякими батутами, наполнениями. Лаунж-зона внутри вот этого колодца есть. Огромная. Огромная. Вчера девочка была. Мы вчера были с покупательницей. Ей вид во внутреннюю часть двора больше понравился, чем вид на море. Потому что она заходит. Там небольшой французский балкончик. А наш открывает, говорит, вау, хайп, круто, красиво. Да. Дальше едем, конференц-зал. Большой, большой. Есть, прям большой. Есть. Огромный бассейн на улице. Да, есть. Территория. Да, есть. Больши, большое количество парковочных мест. Две парковки. Ну, в целом, как бы парковка большая. Ну, ну парковка, большая, да. две. Ну, да. Да. ну, то есть, давай так, для размещения автомобиля паркинг есть. Паркинг есть. Так, что там еще? Два КПП. Два КПП. Два? Ни одно, два КПП. Да, закрытая территория. Все свой личный пляж. Свой личный пляж, да. Трансфер есть у... Каждые 20 минут. В летний период, понятно, что не зимой. В летний период до пляжа свой личный пляж у Атажу, 20. Каждые 20 минут ездит машина. да Цена а. входа ДКП, ипотеки есть? Все ипотеки есть с документами полный порядок, назначение земли такое, какое должно быть, не помню, какое назначение, но такое, какое должно быть. Управление есть, кто управляет землей? Управление есть, сервис. Космос Hotel Group. Сервис. Сервис. Максимально да. вылизывают. Тем более, ресторан Дружба. Это сеть Новикова. Ну, вы все прекрасно знаете, что а это так, очень. Давай ровно. еще, знаешь, что? Входная группа, заходишь когда вот этот скайп. Двери тупа, сами тупа. открываются. Дверь, очень вот красиво. Открывается это понятно. Сейчас, сейчас никого не удивить. А, барная стойка. Барная стойка на входе. Барная стойка Снаружи. в ресторане. Снаружи барная стойка. Да, но летом она работает. Это когда ты скайпом вышел из бассейна. Там что-то выпил, обратно обратно бассейн купался. Интерьер. А еще самое главное, забыл, качество внутренней и внешней отделки на большом большом уровне. Слушай, ну я парям поставлю высоченную оценку. Также элементарно какие-то вот просто ковролин, шторы. Вот если у меня есть оценка 5, это планка, то я вот так вот поставлю она То есть это к тому, что такие апартаменты будут долго актуальны. Это первый момент и второй момент они долго не потребуют. Да, ну, ну и знаешь, это тем самым э, бесшумно. Знаешь, никто не будет слышать э, лежа там в кровати засыпать цоконья каблуков, что везут там какую-то тележку. А там нет, подожди, там нет цоконья, потому что там везде ковролин. На... Ну, я не вот вот говорю. Этом кругу, вот этом кругу, да, там ковролин везде. Да, ну, то есть, если была бы плитка, то когда идешь ногами, слышно, что кто-то по да, коридору идет. Да. И кто ну, бы... Да, уровень есть. И опять же, друзья мои, давайте вернемся. За 12 миллионов рублей назовите мне хотя бы один комплекс, а, площадь 26 метров под управленцем. Это а, высокий 20... 5, 6, 7 этаж. Вот да, этих а, назовите мне хотя бы один объект. Кто назовет, вот конкурент, а даже в рамках там 12, пусть 13 миллионов, я тому скину деньги на карту. Вот кто назовет? Сколько? Кому? То есть сразу скажи сколько? Ну, рука. Бах. Ну ты щеточка. Нет, нет. Ну, все равно, ну, равно кому-то будет приятно. А? Но все равно будет приятно, да. Друзья, Но... мои, если вы действительно зовете меня хотя бы одного достойного конкурента рамках действующего. да, Мы сейчас про стройку не говорим, мы сейчас говорим про готовый объект. На территории Большого Сочи. Давайте даже расширим границы от границы Абхазии до границы Лазаревского, до 12 миллионов рублей. И поляну включительно. И поляну включительно. И mm -hmm. если вы найдете, да, Илья сразу же вам 1000 рублей на карту, ну и я добавлю к нему тоже 1000. 2000 рублей сразу закинем на карту. Да. Потому что до 12 тысяч рублей нет. Пройдет сейчас сезон. Миллионов. До 12, до, до 12 миллионов Пройдет сейчас сезон И меньше 14 миллионов Самый-самый минимум Минимальные этажи мы вообще не найдем а, Опять же Кстати, а... я хочу дополнить Вот можно, пока мысль не улетела В эту субботу, помнишь, мы вчера забирали Человека отвозили в аэропорт да. говорит, я пришел на завтрак Свободных мест нет Столики битком И не, мест сезон. Мест, не сезон Те, кто говорят, что в Дагомысе сезонность Ты видел, сколько там народа? Мы подъезжаем на парковку, там действительно есть народ. И цена за сегодняшний день 7600 в сутки, да по-моему? 7600 двухместный номер и по-моему 8600 это с видом на море. Там в общем разница с видом на патио во внутренней части и с и видом на море 1000 рублей. рублей да. Но здесь большая разница, друзья мои, услышьте пожалуйста. Когда вы берете апартамент с видом на море, у вас меньше полезной площади, так как есть балкон. И сам апартамент он чуть-чуть меньше, не сидит заметно, но он чуть-чуть меньше. Апартамент, который следом Патио, там больше полезной площади, там маленький французский балкончик. Да, но как бы цена плюс-минус практически одинаковая, да, ну там на тысячу ну, рублей. Ну да. Но наполняемость, конечно, ну. Самое главное, что э, человек у нас, собственник прилетел, посмотрел, э, пожил. И говорит, ну, максимально доволен, очень вкусно. Давай, поднимем ну, с возражением. Я же неоднократно слышал да, от наших покупателей, Нахер ваш догомыс, там сезон там делать нечего, там только лето. Так, давай, газовый. Вне сезон. Ну, сегодня у нас не сезон. Ну, давайте, знаете как. Давайте Все, что как, мы сели перечислили, у нас готового действующего в рамках такого бюджета на сегодняшний день по городу Сочи нет от слова совсем. Будет ли, можно приобрести в ипотеку, и будет ли ипотека э, при сдаче э, гасить, гасить себе, сама себя, будет, будет, будет. будет даже досрочно будет гасить, это да. безвыброшный вариант. Еще больше могу сказать, вот едем мы сейчас, значит, с покупателями, смотрите апартаменты комплекса Дажева, что они говорят, они сидят в машине говорят, слушай, я бы сюда вниз сезон с кайфом бы приехал уже свой номер отдохнуть там, или просто отдохнуть, это я к чему, я к тому, что а, многие у нас, нацелены на какую-то приватность, на какое-то уединение, на какое-то тишину, спокойствие. Про это тоже не стоит забывать. И многие туда едут именно за этим. Я сейчас говорю про несезон. И больше могу сказать, я эти слова еще слышал от людей, которые находились в спах. Но ну, они приезжали на отдых, они арендовали себе номер, и они были в СПА, Если с ними там разговариваю. они плюс-минус то же самое говорят. И именно за это даже и любят. Не забывать, что там конференц-зал, СПА, ресторан, это все а, притягивает а, гостей. Там, там период времени, там большая территория, там очень много уединительных мест, спокойных, где лавочки, знаешь, где посидеть, поболтать, по скверу походить. Это там вообще Там же, там очень много где походить, погулять. Да, друзья, пока есть предложение, до 12 миллионов рублей, вода жива. вы нам позвоните, заберите. Проходит полгода, и вы говорите нам спасибо. Потому что, опять же, в рамках 12 миллионов а, мы можем только, только смотреть говноботки. Извиняюсь за выражение. Вот эти вот там... Которые не будут приносить доходности... 18 метров. 18, 18 метров да, 18. не будут приносить доходности и наполняемость территории... Вообще минимальный, да? Нет, там ничего, просто, ну, просто вот эти помещения и все. Давайте, знаете, как начнем, если кто-то из вас любит вкусно покушать, кто-то понимает вообще, какой должен быть ресторан, ну, ресторан направления Новикова, да, ну, как бы, вот эта сеть, ну, это значит, он просто так, лишь ну, бы с и... ни с кем не подпишет и не зайдет. Этот ресторатор, а еда у него просто колоссально максимально вкусная. Да, Друзья. Но у нас здесь, ограниченное количество номеров по 12 миллиардов. Да, рублей. Да, здесь и сейчас, вот смотрите ролик, позвоните нам, заберите эти апартаменты, Неважно, ты вот заберешь ипотеку там, или за наличку, и с наличкой, и с ипотекой, Во вообще разницы никакой нет. Забери. А, сейчас Атажил стоит гораздо ниже, наверное, какой-то рыночной стоимости, да? Вот она... Ниже справедливой стоимости для этого объекта, вот так и сказать. Да, цена будет в разы дороже после вот этого сезона. Сейчас сезон они пройдут. Да, и то, что касается не сезона, в Дагомесе, слушайте, там есть движуха, там, понимаете, туда народ едет. И то, что элементарно они делают какие-то акции, какие-то условия, какие-то облюшки-приколюшки для костей, это все притягивает поток. И опять же, в рамках 12 миллионов нет ни одного объекта. В рамках 12 миллионов ты возьмешь либо квартиру в раз, два, три, да, либо, либо уже готовый бизнес. Да, либо говнобудку. Ну, понятно, говнобудку. Либо вот уже готовый бизнес. Вот, да, все. все. Где продумано все полностью за вас. У вас нет денег, продумано уже все сделано за вас, чтобы вам согласовать, одобрить ипотеку. Еще и не провести сделку. Да, еще не забывайте, вы по договору. Один месяц году можете приезжать, вы можете там две недели там условно в период летний и две недели в зимний там или межсезонье. Друзья мои родники, не забывайте, что вы можете это делать, вы можете своих близких отправить родителей, бабушек, дедушек, детей. Всегда не нужно заморачиваться. Приеду в Сочи, где жить, сезон, всю битком, все знаете. А такой цене. Ну зачем родителей отправить? Да, а, бабушку Вот, пожалуйста, в самый пик, в самый сезон, когда цены космические там, по 30 тысяч рублей. Вот, в час, сутки, сколько насчитали? Вот смотрите. Слушай, ты 30 тысяч рублей в сутки э, приедешь на две недели. Сколько ты расчехлишься? Полмиллиона отдашь, а здесь можно приехать ну, и нет. На а вот мы вчера посчитали с покупателями. Если ты приезжаешь туда, туда условно, на две недели, в летний период, ты экономишь 280 тысяч отдыха, э, денег с отдыха. Правильно да, я говорю? Да, да, да. 280 тысяч. Ну как в Слушай, а так ты прилетел, ну как бы вообще бесплатно, ну. ты отдохнул, тебе и кэш идет, да. у тебя и стоимость растет, ты еще приезжаешь отдыхать, ну никак, и ждать никого не надо, вот здесь и сейчас, забрал, запустил, не хочешь запускать, себе оставить. В общем, нет, а там в любом случае ты отдаешь его полностью в управление. Вы подписываете договор. вот вот, такой, а, вот такая столько да, Вы подписываете договор и ваш номер будет в управлении. В общем, друзья. давайте запиналимся. Друзья, заберите адажу. Пока есть, заберите, потому что мы напомним перед Новым годом вам кричали Адажу Мирр, забирайте, забирайте, забирайте. Кто успел, тот и съел, тот молодец. Сколько мы кричали про фазотрон? Фазотрон, все, он закончится, нет его больше. А кто успел, тот и съел. Все, эти предложения, все, их сейчас нет на сегодняшний день. Заберите даже пока есть до 12 миллионов. Классное предложение. Да, если кто-то недополучил какой-то информации, пишите, извините, на все вопросы ответим. Все, друзья, давайте, всем пока. Пока.